Я не буду, наверное, никаких заявлений делать по поводу там, отравили или не отравили, он сам скажет свое мнение, как он считает. Но состояние у него было реально очень плохое, он сказал, что он даже потерял зрение. В теме того, что его лишили статуса, это, этому я очень рад. И я надеюсь, что он скоро отправится под крыло к Кадырову, которого он просил снова баллотироваться в главу республики. То, что они сегодня сделали его Ахмат Юртом, это нежелание а, проживающих в этом селе людей. Поэтому а, название будет обратно возвращено. Это будет Хосе Юрт. А, насчет лишения статуса беженца во Франции человека, который был на конференции. Кстати говоря, я перепроверил эту информацию. Это... Здесь речь идет о... Али Бажаеви, это э, житель Франции, города Ницца, когда в прошлом, по-моему, или позапрошлом году это было, э, Кадыров устроил там э, бутафорный съезд, э, на котором э, он, но он типа не собирался снова баллотироваться в, презид... в главы республики, и вот на этом бутафорном съезде собрались типа, представители чеченцев. Всех там и за пределами живущих. И все попросили его дружно, значит, и снова подать свою кандидатуру. И тогда уже согласившись, так как ну, он ну, не мог он отказать всему чеченскому народу, он типа согласился, значит, и снова Путину предложил себя. И вот, этот, вот для этого спектакля были выбраны определенные люди, которые из Европы тоже приехали туда, и это подавалось под таким соусом, типа, это вот представители, там, Швейцарии, Австралии, понимаете? И вот Бажаев, это был такой человек, который типа от Франции, представитель якобы чеченцев Франции. И после этого, позавчера, по-моему, прошла информация, что его лишили статуса беженца. Я перепроверил эту информацию. Да, это правда, его лишили. Но там есть определенный, определенная процедура, он, скорее всего, разумеется, обжалует это решение. То есть это не значит, что теперь уже все окончательно, его сейчас депортируют, вышвырнут. Еще нет, у него есть определенные механизмы, он будет обжаловать, дело будет передано в суд, суд уже будет решать, правильно ли его там лишили или нет. Поэтому пока... Ну, это, конечно, очень хорошая новость. Безусловно, мы этому рады. Но пока еще ожидать его в Чечне не стоит. Также была информация, что он попал в больницу, инсульт, но здесь я не буду комментировать как бы насчет связи этих. Это, это отдельная тема его здоровья, там это... Меня эти вещи не интересуют. В этом плане я абсолютно не злорадствую, а вот в теме того, что его лишили статуса, это, этому я очень рад. И я надеюсь, что он скоро отправится под крыло к Кадырову, которого он просил снова баллотироваться в главу республики. Переименование любых населенных пунктов – это вопрос жителей этих населенных пунктов. Это не Ахмат-юрт, это Хоси-юрт. То, что они сегодня сделали его Ахмат-юртом, это нежелание а, проживающих в этом селе людей. Поэтому а, название будет обратно возвращено. Это будет Хосе юрт А вот если сами Хоси-юртовцы захотят изменить название своего села, то они изменят. Сейчас говорить, что это Хоси-юртовцы захотели, не захотели. Хоси-юртовцы сейчас находятся в таком же состоянии, как и а, жители любого другого села. Там Бачи-юрта... Яндекутра и любого другого. Да, там, конечно, больше будет каких-то э, сторонников Кадырова, с ним апеллированных людей, но так как все-таки это из одного села они, но в большинстве своем это обычные люди, обычные жители. И они точно так же находятся в заложниках э, этой установившейся там системы. Как только эта система пойдет, после юртовцы будут первые, кто спросят э, Кадырова за все эти преступления, которое он совершал, я, может быть, буду не в курсе. Прошу за это прощения. Вообще, на этой неделе я был в дороге, очень такой длительный путь проделал. И хочу немного поделиться своими впечатлениями. Был я в Дании, пересек Данию, можно сказать, поперек, с востока на, на запад. И из, из приятных впечатлений это то, что дороги в Дании очень хорошие, мне очень понравилось. Если до этого я давал, наверное, предпочтение шведским дорогам, автобанам, то сейчас я отдаю предпочтение, отдаю это первенство Дании, там действительно очень крутые дороги. Во-первых, практически, не практически, а полностью вся дорога, вот, начиная с момента, как ты въезжаешь на территорию Дании, и вот до самого конца, до границы с Германией, это полностью автобан. Там нет ни одного участка, нет где-то там, где автобан переходил бы в магистралку какую-то, там националку, регионалку, нигде такого нет. Полностью вся эта дорога, это автобан. И автобан, это, это, это не такой автобан, как вот в Швеции, допустим, где две полосы в одну сторону. Это в основном там есть, конечно, участки, где две полосы, но в основном это три и более полосы, то есть очень широкие дороги. Это из, из приятных впечатлений. Хотя нет, еще есть приятное впечатление, но оно с, скорее связано даже не с самой Данией, а с тем, что вот когда вы заезжаете, допустим, из Дании в Швецию, то вы заезжаете в Швецию. А когда вы заезжаете из Швеции в Данию, то вы въезжаете сразу в Копенгаген, понимаете, сразу в столицу вы попадаете. Как только вот этот мост над, над Балтикой вы пересекаете, сразу же начинается Копенгаген. Поэтому впечатления от Дании, они моментально такие, вау, ну, столица это очень, как бы всегда бывает красиво, круто. Поэтому в этом плане вот это тоже приятное ощущение, ты такой заехал и прям все перед тобой, там аэропорт слева такой шикарный, роскошный. Перед тобой какие-то там а, через автобан проходящие какие-то железные дороги, красивые какие-то поезда, справа какие-то странные архитектуры, здания. В общем, красиво. Это тоже из приятных впечатлений. А теперь из неприятного. <laughs> неоправданно очень дорого все. А, Дания, мне казалось, Швеция, Норвегия дорогие Ну, Норвегия так и так дорогая страна, но Норвегия, она и не в Евросоюзе как бы. А Дания это все-таки Европейский Союз, и там неоправданно все дорого. И самое, что неприятное, это два вот этих моста, которые тебе нужно пересечь, в общей сложности за них выходит более 100 евро. Пересечь мост между Швецией и Данией тебе нужно отдать 60 с лишним евро, потом дальше уже по Дании, когда едешь, опять таки там еще, еще более такой длинный мост, там есть над, этим, над Балтикой. И там 30 чем-то евро ты платишь. В итоге ты 100 с копейками евро. И вот тут возникает сразу отсылка к первой моей мысли хорошей дороги, а почему бы им не быть хорошими, если столько нужно платить. И это не считая того, что ты еще должен покупать топливо, которое тоже дороже, чем среднеевропейская цена. Хотя по сравнению с Швецией, конечно, в Швеции дизель дорогой из-за того, что дизель но здесь он как-то искусственно завышенный национальный дизель. В этом плане в Дании дизель, конечно, дешевле, но бензин, но он будет дороже. Короче, неоправданно все дорого. Вот это вот очень неприятное ощущение, которые остаются от Дании. По поводу э, Анзора хотел сказать. Как вы знаете, информацию я опубликовал у себя в Телеграм-канале. Э, Анзор позавчера был госпитализирован с признаками отравления. Он был не на связи до вот этой вот ночи, сегодняшней, сегодня ночью он вышел на связь, ему сейчас гораздо лучше, он даже, я смотрел вот перед тем, как начать эфир, он сделал анонс, что он сегодня планирует провести эфир, где он будет отвечать на вопросы. Я не буду, наверное, никаких заявлений делать по поводу там, отравили или не отравили, он сам скажет свое мнение, как он считает. Но состояние у него было реально очень плохое. Он сказал, что он даже потерял зрение. Не просто там человека стошнило, это, это далеко не... В общем, это очень серьезная ситуация, на самом деле, которая требует детального изучения, расследования. Я надеюсь, что Анзор в любом случае ему лучше знать. Он следил за своим состоянием, ему, он будет понимать, когда оно у него начало ухудшаться, у него будут какие-то а, мысли о том, после чего это могло возникнуть. А, наверное, я думаю, что он сделает из этой ситуации нужные выводы. Но это напоминание нам всем, что нужно быть очень осторожными. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Да, исцелит Аллах Анзора Масхадова наилучшим исцелением. А, мы очень рады тому, что он а, чувствует себя лучше, находится в строю. Это очень хорошо, все будем ждать э, его эфир. Том Чеченский известный канал в соцсети, написал, что его отправил Закаев после того, как Анзор намекнул, что их встречу пытался взорвать Закаев. А, я думаю, это неуместные разговоры. Давайте сейчас не будем вот эти вот фамилии, там, на кого-то пытаться что-то повесить, высказывать какие-то подозрения. А, Анзор сам скажет то, что он считает нужным по этой теме. Если он посчитает нужным назвать чьи-то там фамилии. Это надо понимать, что это очень серьезное обвинение. Понимаете, что оно не строится на догадках, кому это выгодно, кому не выгодно. Если там реально человека попытались отравить, то есть посягнули на его жизнь, это очень серьезное обвинение, которое нужно э, мотивировать конкретными подозрениями. Не просто там выгода или невыгода. А я был вот здесь, вот я поел вот здесь или попил вот здесь, и после этого у меня, значит, состояние ухудшилось. Вот этого человека я подозреваю. Вот, вот это вот серьезная тема. А так, мы, если мы будем просто сейчас, ну это кто угодно, может быть это ФСБ, ГРУ.